Приветствую вас, водолечики! Сейчас мы будем с вами смотреть, что будет происходить в вашей жизни с период с 21 марта по 13 апреля. Надеюсь, что большинство из вас все-таки все хорошо, хотя бы в самых главных областях вашей жизни, в личной жизни, поскольку по тем аспектам, которые проигрывались последний месяц, многих из вас могло ну, немножко потрясти. Ну, чего это будет касаться, мы сейчас будем смотреть. Но по тому, что я вижу, здесь у вас продолжает активничать квадрат Сатурна к Урану. Уран находится в символическом доме семьи, поэтому все, что касается семейных дел, здесь у вас, конечно, могли Могла возникать могли возникать такие ситуации когда э, трудно было что-либо контролировать и трудно было что-либо спрогнозировать и периодически приходилось действовать очень быстро и без всяких ожиданий теперь что можно сказать еще о самой Венере Венера в апреле она будет огненной, она начнет вместе с Солнцем астрологический год, зарядит всех позитивов, энергией. Для вас овен является знаком, который образует к вашему солнышку секстилии. Это очень благоприятное сочетание, поэтому будем надеяться, что Венера проиграется для вас гармонично, будет нести вам такие, знаете, послабления судьбы, гармоничные перемены. Во взаимоотношениях будет наблюдаться избыточная страстность. Ну, может быть даже конфликтность, капризность но для вас третий дом это поездки, путешествия короткие путешествия, договоренности то есть принимая решения с одной стороны нужно быть очень быстрым, расчетливым а с другой стороны стараться все-таки принимать решения не чувствами и эмоциями а своими мыслями быть более прагматичными и практичными Теперь, по здоровью. Если были лично у вас какие заболевания, то вы должны идти на на поправку. Сейчас смотрим для вас. Это так раз, два, три, четыре, пять, шестой дом, луна. Ну, луна двигается достаточно быстро. Ну, я надеюсь, что да, ваш управитель дома здоровья. Здесь немножко еще, знаете, может быть ситуация как борь, борьбы, борьбы, отстаивания, борьбы. За свое здоровье. То есть нужно будет для тех, кто еще был приболевший, то придется еще как-то приложить усилия в данном периоде до, до середины апреля, до 13 апреля, для того, чтобы поправиться. Теперь еще интересен этот аспект тем, что практически весь период Венера будет находиться в соединении с Солнцем. И для вас это, конечно же, возможно создать новые интересные знакомства. Но не рассчитывайте на их долгосрочность. То есть, ку железа, не отходя от кассы. Или как там, а пока горячо. Поэтому действовать нужно очень быстро. Думать быстро, решать быстро. Теперь, с 28 числа состоится полнолуние. Давайте посмотрим, что тут у нас будет с этим полнолунием 28 -го. Так, для вас это будет сфера денег, нет, не деньги, а поездки, поездки, путешествия. Смотрите, 28 числа, 27-28, воздержитесь от э, каких-то дальних поездок и от заключения важных договоров. Теперь, 29-30, Меркурий соединится с Нептуном, это ваша зона денег, у вас вдруг пройдет озарение, осенение, вы поймете, что вам нужно дальше делать для того, чтобы достичь своих планов, своей мечты для того, чтобы хорошо зарабатывать, чтобы выйти на нужный для вас материальный уровень. И здесь может быть получена помощь от... так, раз, два, три, четыре, пять. Помощь от человека, который вам оказывает определенную симпатию кстати есть указание на то что если вы будете заниматься тем что вам нравится знаете здесь ситуация похожа на хобби увлечение то да, может быть тяжело но тем не менее процесс может пойти положительно удовлетворительно для вас еще есть указание на то что да, с 4 апреля Меркурий, с 4 апреля Мер, Меркурий уже перейдет тоже в знак Овна, повысится ваша подвижность, оперативность в принятии решений. Очень благоприятный период для тех, кто хотел бы поменять работу, для вас самые актуальные дома это будут первый ваш личный, второй деньги, третий контакты перемещения, 5-й, 6 Это дом детей, хобби развлечений и работы. То есть вот эти вот области, где вы будете наиболее ярко себя проявлять. Если работа будет связана с хобби, с тем, что вам нравится, то вам будет планетки в этом очень сильно помогать. Обратите внимание на 12 апреля. 12 апреля у нас период новолуния, Новолуния знака зодиака Овен. Я могу сказать, что если вы захотите что-то продать или перейти на новую работу, лучше это делать после 12 числа. Ну, уже как-то на новой луне. И также для рожденных в период с 25 января по 3 февраля это период, когда может возникнуть необходимость действовать очень быстро, быстро принимать решения решения будут приниматься буквально в экстренном порядке очень может быть для вас этот период неспокойным подготовиться к нему невозможно но на это указывает уран и как раз для рожденных в этот период он будет образовывать точную квадратуру а там, где уран, там всегда неожиданности. Ну, иногда они бывают приятные, но в данном случае это маловероятно. Для того, чтобы посмотреть чуть-чуть детальнее прогноз, давайте обратимся к Таро. Итак, как в данный период водолеев будут воспринимать окружающие? По шестерке жезлов. Но вас будут видеть победителями, человеком, который... Возможно, был слишком занят бумагами, озабочен какими-то делами, но тем не менее человек, который стремительно и уверенно идет к достижению своей цели. Давайте спросим, какими будут ваши финансовые дела, вопросы. По шестерке кубков здесь есть, знаете, как не откат, а возможно, или же работа в той сфере, которая вам нравится, которая вам по душе, то, о чем вы мечтали. И, возможно, еще... Еще и помощь человека из прошлого, человека, которого вы давно хорошо знаете. Теперь, что касается ситуации по... Ну, давайте работу посмотрим. Работа, взаимоотношения со служебцами. Она же будет и здоровье. Здесь смерть, здесь перемены, здесь уйдет обновление. Ну, да, это может быть, кстати, увольнение, либо какие-то трансформации на работе и по четверке кубков э, мечей очень похоже кстати что возможно э, кто-то из вас захочет покинуть свое место работы или приболеет ну, здесь как-то идет такое ну, по крайней мере нежелание заниматься то чем вы занимались до сих пор оно просматривается хорошо э, если кто-то приболел здесь есть ситуация, человек болеет то есть идет процесс выздоровления давайте посмотрим что ждать в доме в семье ну, десятка мечей. Здесь тоже ситуация перемен, трансформации. Ну, давайте уточним, у кого крепкие, ну, хотя бы вы не заболели, отшельник. Почему-то многие будут чувствовать себя в одиночестве, в раздумьях будете решать, что вам делать дальше, строить планы. Пока так. Ну, и здесь есть еще и королева жезлов. Для мужчины это ваша жена. Если вы женщина, то это ваше активное участие в домашних делах. Теперь... Что касается ситуации с партнерами, партнерстве, ну, по работе и другие дела. Восьмерка кубков, вы не совсем понимаете, как с ними нужно поступать, что делать. Но ну, все закончится хорошо, солнышком. То есть через какой-то период придет озарение. По любовной тематике. Познакомиться ли кто-то? Да, здесь возможность новые знакомства, связи предложения. Ну это что-то совершенно такое, новенькое-новенькое, неожиданное. Может быть даже просто приглашение на чай-кофе. Но многие из вас как-то будут настроены, знаете, отстаивать свои границы, как-то враждебно относиться к человеку. Но если женщины, то будете беречь. Свое одиночество, свою независимость мужчина может привлечь женщина, которая относится к воздушности стихии: водолеи, весы и близнецы. Что ждать в карьере большинства из вас? Здесь ППС, здесь период ожидания, здесь пока еще идет медленное развитие ситуации. И главный совет для вас ну, то есть, пока доверьтесь, времени идти. Сын чередом. Главный совет для вас – король Пентакли. Здесь есть надежда на мужчину, который относится к земной стихии. Или же это ваш личный курс. То есть реализуйте свои дела, исходя из практической выгоды. Значит, Здесь такие чувствительные будут важные персоны, как Козерог, Телец и Дева на данном периоде. Ну и ожидания, да, здесь еще нужно немножко подождать, по семерке Пентакли ожидания. ожидать, когда придет то, что вы заслуживаете, то, чего вы хотите, то, что вам должно прийти. Ну что ж, надеюсь, что мой прогноз был для вас полезен, информативен, ставьте свои лайки, комментарии, до, до встречи в следующих прогнозах.